Спасибо, что все пришли, спасибо организаторам, что позвали меня сюда уже на этом прекрасное, на самом деле, мероприятие, одно из лучших мероприятий по популяризации, в принципе, науки и скептического мышления, я считаю, и я расскажу сегодня про эффекты плацебо, что они такие есть, откуда они берутся, и я ни в коем случае не ставлю в цель рассказывать какую-то там глобальную истину или опровергать мифологию. И название лекции, собственно, оно не связано ни с каким опровержением мифологии, с тем, что я пытаюсь довести какую-то истину, но оно связано вот с этим человеком. Этот человек зовут Тед Копчук. Он очень известный человек. Он один из главных исследователей эффектов плацебо в мире. И на него ссылаются, пожалуй, все, кто не писал про плацебо все на него обязательно ссылаются, потому что кроме него ссылаться особенно не на кого. И он в одной из своих работ он заявил, что... Ну, знаете, эффект плацебо – это такая вот интересная история, когда человек дает пустышку, да, и, а он думает, что там лекарства, ему в результате становится лучше. Вот, и использование этого эффекта в медицине ограничено тем, что человек приходится врать, что в пустышке есть лекарства. Потому что, разумеется, если человек будет знать, что, он, что в пустышке ничего нет, то ему не полегчает. А Тед Копчук в одном из своих работ показал, что даже если говорить в открытую, что это плацебо, человек все равно помогает. И это открывает огромные возможности для применения этого могучего эффекта в медицине. А вот откуда это все берется, мы как раз посмотрим. Итак, мы начинаем. Про плацебо писали многие. Вот, например, знаменитый. Очень хороший научный журналист, на самом деле, Ирина Якутенко, я ее всячески уважаю. Вот она пишет, как раз ссылаясь, видимо, на Ковчука, потому что, опять же, больше не на кого. Она ссылает, что эффект плацебо работает тогда даже, когда люди принимают, знают, что принимают Конечно, не обязательно обманывать человека для достижения плацебо-эффекта. Да. Саша Банчин не обошел эту тему, безусловно, тоже указал в части опровержения гомеопатии, указал, что плацебо работает тогда, когда люди знают об этом. И эффект плацебо, как вы знаете, довольно сильно недооценен. Разумеется, эффект плацебо мощнее, чем об нем говорят. Ярослав Шехмин очень хороший доктор, очень грамотный, разумный. Но... По его мнению, эффект плацебо возникает вследствие применения как раз пустого препарата, не содержащего ничего. Хотя это, конечно, нонсенс, потому что если препарат не содержит ничего, то и вызывать он ничего не может. К сожалению, без перевода, но в двух словах, что Бен Галдакар, знаменитейший научный журналист, автор многих очень хороших книг, и тот тоже попадает в эту интересную ловушку и говорит, что эффект плацебо – это удивительный феномен, когда человеку становится лучше, даже если он потребляет пустышку. Что же такое эффект плацебо, как он работает? Вот Леша Водовозов, например, тоже очень хороший человек, на самом деле, исключительно считает, что наука не знает, как это работает да, и как это предсказать. Вот другой знаменитый доктор считает, что это, он, эффект плацебо проявляется вследствие многих разных очень сложных причин, но, тем не менее, они имеют реальную биологическую основу. Почему люди ведутся? Во-первых, потому что плацебо помогает, любое плацебо, даже если оно гомеопатия. Uh -huh. Единственное, что все, все к чему сходится, что плацебо помогает, плацебо очень мощное, и даже 30% выздоровлений якобы обусловлено в общем-то эффектом плацебо. К сожалению, еще один тоже не обошел эту тему в своих древних работах, да, Считать, что эффект плацебо иногда играет, считал, считал, что иногда играет существенную роль в выздоровлении. Механизм на самом деле совсем не изучен, связывает там с рецепторами мозга с дофамином, ну сложная тема, к сожалению, не изучена, да. не знают, как работает, но работает, и это самое главное. Главное, что оно работает, и главное, что когда мы наконец-то узнаем, как это работает, а мы обязательно узнаем, мы сможем эффект от плацебо применять в медицине, в том числе без обмана, и делать людям лучше. Брехня. Собственно, давайте поищем этот эффект плацебо, где он есть, как он встречается и в чем он проявляется. Ау, ау, ау. я тебя все равно найду ау, ау, ау. Э, ги -ги. во всей этой истории с плацебо как оно работает забывается очень часто одна простая мысль что плацебо это вообще-то ничто иное как контрольная группа в клинических испытаниях, и ничего больше то есть знаете когда используют какие-то исследуют какие-то лекарства там не знаю или там Оперативно мешать, все что угодно. Всегда в экспериментах используются контрольные группы. Это люди, рандомизированные туда случайным образом, э, которые, над которыми значит, измываются точно так же, как и над пациентами. Их таким же образом там, вводят на анализы, или спрашивают какие-то опросники, или проводят какие-то медицинские, э, даже дают таблетки. Но заодно единственное разница, что в этой таблетке нет действующего вещества. Эффект плацебо – это не эффект выздоровление в контрольной группе. Эффекты плацебо, эффекты, множественное число, это любые эффекты, которые наблюдаются в контрольной группе. Они могут быть выздоровление, могут быть ухудшение, наблюдаемые, но это не факт, что это выздоровление реально. Попробую объяснить более детально. Ну, собственно, Картинка, что такое эффект плацебо. Эффект плацебо – это синий. То есть все, что происходит в контрольной группе, это эффекты плацебо. И смысл их исключительно в том, чтобы а, определить реальные фармакологическое действие препарата. То есть без знаний э, уровня вот этих вот эффектов плацебо, как, как они влияют на контрольную группу, мы не сможем определить, а, лечит наше лекарство или не лечит, и вообще, насколько оно лечит. И эти эффекты состоят, на самом деле, из множества разных э, разных абсолютно, скажем так, вещей. Прежде всего, это естественный ход болезни. Вот. Естественный ход болезни не всегда заканчивается кладбищем, а более того, как правило, естественный ход болезни, болезнь сама по себе э, проходит. Вот. В большинстве случаев э, мы с вами, каждый из нас болел миллион раз и практически всегда выздоравливал. В большинстве случаев вообще э, даже без всяких лекарств. И это, это очень легко в клинических испытаниях выдать за, на самом деле, за ход выздоровления, обусловленный неким волшебным влиянием эффектов плацебо. В общем, мы будем потихоньку вычитать из всех эффектов плацебо, мы будем вычитать потихоньку все эти факторы, чтобы найти ту самое вот это вот, то, что, о чем говорят, скажем так, назовем это, не знаю, истинный эффект плацебо. То есть будем подразумевать под ним Ту составляющую которая действительно легче благодаря наличию э, в лекарстве ничего в пустышке ничего да вот вышли а, что еще может быть может быть такой эффект как э, регрессия к среднему это вообще чисто статистическое явление э, оно в чем-то даже пересекается на самом деле с естественным ходом болезни но имеет другую природу она имеет чисто статистическую природу заключается она э, Просто приведу хрестомантийный например, Если у вас, там, не знаю, вы проведете тестирование там, 500 человек на курсе, и вы выберете из этих 500 человек 10% самых умных, которые сдали там, тест на самые большие оценки, и потом повторно у этих 10% проведете тестирование, увидите, что второй результат у них будет в среднем хуже, чем первый. Просто потому что это вот, вот так работает регрессия к среднему. Это вполне известный статистический феномен. И когда вы проводите в клинических исследованиях два измерения одной и той же группы людей, первое зверение у вас в максимуме, то второе у вас а, значительно будет в среднем. И это можно воспринять а, как некий эффект выздоровления, а, на, пронаблюдать, что людям стало лучше, хотя на самом деле лучше им не стало, это обычная статистика. Ну, короче, высчитаем эту штуку. А что еще может быть? Может быть, могут быть разные такие штуки, разные феномены и парадоксы, типа, например, феномена Вилла Роджерса. Заключается он в том, что... С ходом развития вообще, там, медицины, диагностики, мы можем наблюдать некие связанные явления, скажем так, иллюзорные явления. Например, вот эти графики — это график дождите больных раком от момента диагностики. То есть можно видеть, чем ближе мы движемся к современности, тем а, дольше живут а, люди, больные раком с момента диагностики. Вот, а, к сожалению, а, по всей видимости, этот график иллюзорный. Никакого продления жизни... Скажем так, если оно и есть, оно далеко не так явно, а, как можно сделать напрямую, потому что на самом деле рак просто диагностировать начали раньше. А, а не то, что его начали лечить лучше. Хотя начали, начали, безусловно. Но тем не менее, этот эффект а, дает свое влияние. И в частности, известное. История про то, что современные анти, антидепрессанты работают намного хуже, чем раньше, и что вообще эффективность депрессантов, антидепрессантов падает, а эффективность плацебо в лечении депрессии, соответственно, растет. Вот, она связана главным образом с этим, потому что 50 лет назад и а сегодня подходы к диагностике депрессии, к лечению депрессии, они принципиально разные. И в частности, за счет э, наличия вот этого феномена мы видим, наблюдаем некое усиление эффекта плацебо в лечении депрессии там, где его на самом деле нет. Короче, вот эти штуки мы тоже все выбрасываем. Я ни в коем случае не говорю, что лечение за счет вот этой вот силы мысли пустышкой, оно не существует, оно есть, но оно как минимум намного меньше, чем мы его можем наблюдать. Что еще может давать свое значение? Разумеется, это классика, это разные непонятные ошибки в проведении экспериментов, ошибки в познановке опытов, ошибки в трактовке результатов. Ну, классический пример. Да вы любого спросите, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал. А то как же? Это уж само собой, да? В прошлом году мы знаешь, ставили... -го -го! мы знаешь, вот. ставили... мы сами пошли на один голос. А, все. А, а, все. А. Вот это очень часто встречается, когда если вы возьмете из своей группы исследуемых определенно выделите определенную удачную подгруппу, то вот вы всегда можете получить определенный удачный результат. И на самом деле в исследовании плацебо это очень часто развито потому что как раз если вы посмотрите любую работу, в которой заявляется, что, что вот мы нашли очень важное влияние, то всегда окажется, что это влияние у какой-то подгруппы людей из испытуемых. Могут быть определенные субъективные искажения, причем как на стороне, соответственно, пациента, так и на стороне доктора. На стороне пациента классика, когда... Если исследуются какие-то субъективные явления типа, например, боли, да, и людей, а боль нельзя измерить прибором. Боль всегда меряется исключительно там по наблюдению врача или по опросникам пациента, как правило, по опроснику пациента, то пациент может преувеличить или занизить уровень боли в зависимости от контекста ситуации. Он может сказать, что у него не болит, а просто потому что, ну, как он в клинических испытаниях, ему не хочется говорить врачу, ему не хочется там считать, что он такой вредный, противный, да и лучше, я совру скажу, что мне меня стало лучше. Вот эти искажения тоже могут иметь... И очень часто имеет место, а, разумеется, со стороны скажем так, играет такой эффект, называется хоторинский эффект. Это момент, когда... Дело в том, что само нахождение пациента в клинических испытаниях, оно приводит к изменению его поведения. Само... Сам факт того, что за пациентом кто-то наблюдает, он приводит к изменению поведения, к изменению того, что он сообщает, да и как он сообщает. Именно, кстати, из-за этого очень часто вообще результаты клинических испытаний, они ну, далеко не всегда не применимы к реальной жизни, потому что одно дело искусственное, скажем так, Обстановка клинических стран другое дело реальной жизни. Люди ведут себя по-разному. Это, к сожалению, надо учитывать. А поскольку плацебо в значительной степени субъективно, то вот это вот все может оказывать влияние. И с точки зрения глобальной, так сказать, науки, с точки зрения публикаций, вы сейчас, если откроете там какой нибудь на научную базу данных, да, и заберете слово плацебо, вы увидите, вы увидите огромное количество работ, которые показывают, что эффект плацебо есть, и может создаться иллюзия, что действительно вот многие нашли. Хотя, на самом деле, как правило, это, это является, в значительной степени это является следствием так называемых э, искажения, я не знаю, как на русский перевести, <laughs> reporting bias, прежде всего, вот, так называемый publication bias, это искажение, которое приводит к тому, что в литературу, в научную периодику попадают не, скажем так, объективная картина мира, объективная картина работы, а только те работы, преимущественно те работы, которые находят подтверждение каких-то эффектов. То есть, ну, представьте, вы исследователь там плацебо, вы провели работу на 5000 человек и не нашли этого эффекта. Ну, в лучшем случае вы просто не напишите эту работу, в худшем журнал вам ее просто развернет, скажет, ну и что, ну не нашли, что тут интересного. А если вы нашли тогда у вас, скорее всего, напечатают. Вот. И это в глобальном смысле, это может на уровне метаобзоров обзоров сказываться в том, что эффект, скажем так, эффект этот будет наблюдаться, но на самом деле его нет. Опять же, не говорю, что совсем эффекта плацебо не существует, истинного эффекта плацебо, но, по крайней мере, как минимум, это надо обязательно учитывать, он намного меньше, чем то, что наблюдается в клинических исследованиях. История про то, что эффект плацебо... Ответственность за 30 процентов выздоровлений или что 30 людей э, там выздоравливают благодаря эффекту плацебо есть разные трактовки. Она э, восходит вот к этой замечательной знаменитой работе 1955 -го года Генри Бичера, который собственно взял, собрал э, свой, свой обзор, все работы по плацебо, посчитал и выяснил, ну просто тупо математически посчитал и выяснил, что примерно 30 процентов всех выздоровлений действительно происходит, вот в контрольных группах происходит 30% выздоровлений, и что по всей вероятности, вот этот прием простой пустышки, что человек, настраивая себя на выздоровление, он выздоравливает. Очень интересные наблюдения, учитывая все предыдущее сказанное, и возможности, возможные трактовки. Но вот с тех пор это все трактуется, что вот плацебо вылечивает 30% людей. Трактовалось до 1997 -го года, когда группа авторов просто взяла данные Бичера все те данные, которые он использовал, взяла, про, каждую конкретно работу проанализировала и э, выяснила, что ни в одной из этих работ реального э, живительного эффекта плацебо не обнаружены: что все наблюдаемые эффекты улучшения в контрольных группах, они объяснялись простыми вещами, как то естественным ходом болезни, регрессии к среднему, искажениями и так далее. То есть, фактически то, что Бичер э, нашел, э, они немножко все потеряли. Э, хотя... Это очень интересная история, Бичера до сих пор цитируют, их как-то не очень. Авторы, между прочим, достойные, потому что годом ранее они провели другую работу, другой очень хороший обзор, в котором, в принципе, собрали во всей научной периодике все упоминания про эффекты плацебо, про то, как плацебо может или не может лечить, и пришли к выводу, что по всей видимости плацебо все-таки не может лечить, и все те работы, которые этот эффект целебной силы мысли, там не знаю или ожидания, влияние всех этих факторов на выздоровление, все те работы, которые эти вещи находят, вот, они там ничто не нашли и сделали вывод, что по всей видимости эффект плацебо имеет исключительно иллюзорную природу, что тоже, наверное, очень многим не понравилось бы. Это на самом деле ни в коем случае не говорит, что эффект плацебо не существует. Это говорит о том, что он не найден. Но дело в том, что его искали и более детально, а искали его более детально каким образом, ну как найти, лечит действительно вот это ожидание препарата или не лечит. Да? Ну, надо сделать достаточно просто. Нужно ввести в контрольный испытание третью группу, в клинический испытание третью группу. Первую даем препарат с, соответственно, с действующим веществом, вторую даем препарат бездействующего числа, а третьим мы их тоже возим на анализы, мы их тоже бессобеседуем к врачам, но просто ничего не даем. Вот. И на основании этого смотрим разницу между второй и третьей группой. Влияет ли ожидание пустышки на результат или не влияет? Так вот, такие работы были, их было достаточно много. Метаобзор по этим работам, собственно, вот он. И авторы приходят к интересному выводу, что, по всей видимости, никаких клинических Никакого клинического значения э, плацебо не имеет, и что единственное, где это возможно использовать, э, это в клинических испытаниях. Все, не надо, не надо лечить никаким плацебо, у него нет никакой лечебной силы. Э, позже этот работ перекочевал, э, скажем так, этот обзор приобрел немножко больше научного веса, перекочевал в, в базу систематических обзоров э, коллаборации Кохрейны, если кто. Не знает, то это вообще самая, наверное, уважаемая в мире организация, занимающаяся составлением систематических обзоров, которые при составлении своих обзоров детально, досконально штудируют каждую работу, все предыстории, там, постыстории и так далее. Вот. И, значит, собственно, вывод-то вывод не изменился, что влияние эффекта плацебо на, значит, Лечебное клиническое значение эффекта плацебо, оно примерно равно нулю. И единственное, где, возможно, эти эффекты наблюдаются, это, скажем так, снижение неких субъективных симптомов. Изменение субъективных симптомов, симптомов таких как болевых там, или тошноты и так далее. Но и в этом случае реальность вот этих вот изменений, она, на самом деле очень сомнительна. Она вполне может быть легко спутана просто с некими субъективными искажениями а, испытуемых. Ну, как Конец бы... иллюзиям! Мы обречены! Ну, по-хорошему, на самом деле, на этом надо было эту тему и закрыть, и больше про плацебо и не вспоминать. Потому что, я не знаю, если Кохрейн в своем обзоре сказал, что плацебо нет, то, наверное, ну, в общем-то его, скорее всего, нет, чем оно есть. Но я пройдусь, на самом деле, по некоторым моментам, по некоторым отдельным моментам отдельных, наиболее ярких работ, где эффекты плацебо лечебную силу плацебо установили, и поясню, как это удалось, и что на самом деле установили. И прежде всего... Зачем ты стучишь мои барабаны? Зачем ты танцуешь под мои барабаны? Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно... И прежде всего, конечно, это боль, потому что боль — это даже то явление, в котором даже сам э, обзор, как Рейна, говорит о том, что... По-видимому, эффект плацебо может влиять каким-то образом на боль. И главная история в этом влиянии, которая очень часто популяризируется, что эффект плацебо здесь имеет реальный биологический механизм. История состоит в том, что якобы, якобы под действием из-за ожидания, так сказать, как реакция на вот эту пустышку, организм начинает выделять эндорфины. И эти эндорфины взаимодействуют соответственно, с опиоидными рецепторами внутри вашего организма. Они мешают прохождению, соответственно, болевых импульсов, снижают тем самым а, болевые ощущения. Вот, звучит логично и поддерживается даже экспериментом, но весьма ограничено. Вот это одна из ключевых работ на эту тему, где авторы людей с болью, а, если не ошибаюсь, это с болью в руке, а, да, они соответственно, давали плацебо, наблюдали у них эффект обезболивания. А, Из-за того, что люди сообщали, что у них меньше болит после, значит, после этой приема плацебо. Вот это нормально, да, повторюсь, потому что, в принципе, человек, скорее всего, скажет, почему у него меньше болит, может быть, даже у него меньше болит, то есть сам по себе субъективный эффект обезболивания за счет того, что человеку дают пустышку, он, он скорее всего, наблюдается, он, скорее всего, есть. Вот. Авторы, что они делают? Они после этого, значит, давали налоксон. А налоксон – это препарат, который садится на пиоидный рецептор, и не дает на этот рецептор залезть уже эндорфину. И наблюдали, что эффект обезболивания от плацебо, он снижается. На основании чего сделали вывод, что, по всей видимости, соответственно, в этом обезболивающем эффекте плацебо а, играют роль внутренние эндорфины. И это уже, на самом деле, это уже круто, потому что это уже не какие-то там субъективные искажения, это реально биологический механизм. То есть организм выделяет какую-то химию в ответ на ожидания. Это уже можно нащупать здесь какие-то подходы к лечению. Эта история, она... Подтверждается, местами она подтверждается, вот, например, она подтверждалась на зубной боли, там тоже налаксон работал. Вот. Единственный сложный момент, то, что сам эффект плацебо обезболивания, а, то есть, скажем так, сообщение о том, что боль стала меньше после приема пустышки, он наблюдается там у 20-50% людей, в зависимости от питания. То есть, как минимум, этот эффект не всеобъемлющ, то есть есть люди, которые, которых проходит боль после пустышки, не, не то что проходит, снижается, есть люди, у которых не снижается, но вот как-то нащупать у кого как, это достаточно сложно. Более того, этот эффект, на самом деле, этот эффект, он далеко не во всех исследованиях подтверждается. То же самый налоксон, то есть если лацепо обезболено так или иначе воспроизводится, в принципе, от случаях к случаю, то вот насчет снижает налоксон эти болевые ощущения или нет, это... Тоже еще далеко не истина, так что, возможно, снижение этих болевых ощущений происходит немножко по другим причинам. А что же говорить о той самой культовой работе, которая якобы подтвердила э, всю ту историю о э, том, что эндорфины являются действующей силой, э, соответственно, снижения болевых ощущений, так э, был интересный, очень критический комментарий к этой работе, э, тоже, к сожалению, не очень распространенный, в котором авторы взяли исходные данные, провели повторный анализ и, во-первых, выяснили, что не все так ровно, и что там авторы исходной работы, они немножко, по, скажем так, из всех данных выбрали, ну, немножко те, которые больше красивее, но они еще установили, что из тех же данных следует, что налоксон сам по себе способен вызывать болевые ощущения. В таком случае эффект, допустим, обезболивания, Эффект снижения обезболивания может просто являться следствием аддитивности. То есть плацебо по каким-то механизмам, не обязательно эндорфиновым, да, обезболивает, но акцион добавляет боли, в результате вроде как обезболивание снижается, но эндорфины там ни при чем. То есть история... Да, дополнительно следует отметить, что, допустим, акупунктура, который тоже работает на уровне плацебо против боли, тоже многие говорят, что это происходит за счет выделения эндорфинов. Вот, к сожалению, там вот даже ссылка есть. Это недавно была публикация в одном шикарнейшем блоге, блог Science Based Medicine. Очень рекомендую, если кто не читает, вдруг, потому что это, наверное, лучшее то, что пишется на, на, про научную медицину вообще в мире. Вот, там был очень хороший обзор про акупунктуру и вообще причастны ли к эффектам акупунктуры хоть как-то эндорфины. Так вот, наука на самом деле на сегодняшний момент не поддерживает то, что и реально эндорфинов в акупунктуре не найдено. И еще один вопрос, который меня очень, скажем так, тревожит в, во всей этой эндорфиновой теории. Окей, эффект обезболенного от плацебо есть, но также зафиксированный эффект усиления боли от плацебо. То есть, если человек ожидает, что ему станет больнее, ему, как правило, становится больнее, но это уже не получается, объяснить эндорфинами, потому что эндорфины, они могут, скажем так, заглушить болевой импульс, а вот спровоцировать, это совсем другая история. И это другая история, на самом деле, тоже очень прост, очень простая. Она заключается в том, что боль – это не какое-то там объективное чувство. Боль – это не то, что вам, там не знаю, ужали лоса, и вы почувствовали боль. Это немножко сложнее. Боль – это конструкция, создаваемая мозгом, как реакция на импульс. да Это, не знаю, мозг, когда, когда кто-то ужалил, мозг получил картинку, что там что-то есть. И дальше он анализирует свой опыт, там, не знаю контекст ситуации, что очень важно, и так далее. Он выдает, как ответ на это, он выдает у вас болевые ощущения, и эти болевые ощущения, они исключительно зависят от всего, что вас окружает, в том числе контекста ситуации. И, разумеется, от того, находитесь вы там в клинических испытаниях или не в клинических ситуациях, испытаниях, это тоже вполне зависит, и одним этим можно вполне, без привлечения всяких эндорфинов, объяснить вот это вот эффект, так сказать, обезболивания. Хотя, Повторюсь, по всей видимости, так или иначе, эндорфины там задействованы. Другое дело, что они задействованы там намного меньше, чем об этом принято говорить. Ну, на этом, в общем-то, история с биологическими механизмами плацебо, она заканчивается. Начинаются истории с игрищами. Одна из этих игрищей это было то, что Тед Копчук, тот самый, который установил, что плацебо, возможно, эффект плацебо можно вызвать без обмана пациента, он провел очень интересную работу. Он взял астматиков а, и значит, лечил их. Одну группу он лечил лекарством, нормальным лекарством. Вторую группу он лечил таблетками, плацебо. А, третью группу он лечил фальшивой акупунктурой. Это такая акупунктура, где иголки не втыкаются. Пациент думает, что втыкается, а они на самом деле даже не втыкаются. По сути, это тоже плацебо. И одну группу он не лечил ничем. И вот что говорили пациенты в его испытании как они себя чувствуют после, значит, этих всех процедур. И оказалось, что... этот копчук Ковчук очень обрадовался, он сказал, смотрите, плацебо работает не хуже настоящих лекарств, это здорово, это круто. А, ну, если посмотреть на эту графику, это круто. Мы не забываем то, что это графики, то, что пациенты думают о своей болезни. А, а круто ли это? Сейчас. Дядя Петя, ты дурак? Потому что в той же самой работе Тед Копчук приводит другую картинку, которая вот хоть бы удалил бы эту картинку, честно говоря, если уж продолжает там фантазировать, в которой у пациентов во всех этих группах измеряли реальное состояние. Да, у астматиков можно померить, в данном случае параметр, это объем выдыхаемого воздуха за первую секунду. Он говорит о том, насколько на самом деле вот это вот дыхание осложнено или свободно, да? И можно заметить, что после в группе, которую кормили лекарством, у них, ну, не могу сказать, что есть хорошо, им стало лучше. Группы, которым кормили плацебо или контрольные, у них одинаково. То есть, по сути, все, что показал Ковчук, что люди по каким-то причинам и на самом деле это не важно по каким причинам говорят, что им стало лучше, а в реальности и в реальности им ничего не, не стало лучше, им стало точно так же плохо. Вот. И если это называется, что плацебо лечит, то я могу вам сказать, ответить, что это, скорее всего, называется плацебо убивает. А, другая история, и тут опять мы наблюдаем того же самого Копчука. Он исследует боль в руке, людям дает два вида плацебо, одно в виде таблеток, одно, второе вид плацебо в виде а, той же самой фальшивой октабутуры, и смотрит, как у этих людей там, в течение каких-то недель снижаются болевые ощущения. И они действительно снижаются, а, то есть плацебо работает якобы в сторону снижения болевых ощущений, и на этом бы остановиться, но Кокчук опять Делает интересную вещь. Он говорит, что плацебо работает, смотрите. Но он параллельно, несмотря на то, что болевые ощущения нельзя измерить эффективно, но кое-что измерить можно, и в данном случае а он измеряет... Э... Конец своим страданиям и разочарованием, и сразу наступает хорошая погода. Да, это про то, что да, все, плацебо работает. Вот. А вот он измеряет в этой же работе силу сжатия руки. То есть это боль в руке была, и он использует силу сжатия руки. Это, конечно, параметр не очень калерийный коррелируемые да но тем не менее скажем так сила сжатия руки так или иначе объясняет насколько рука работает насколько там все хорошо вот В данном случае объективно измеряемый параметр опять не изменился, то есть субъективное ощущение пациентов о их состоянии улучшается реальный измеряемый параметр никак не меняется О чем это говорит если это говорит что плацебо лечит ну я не согласен еще одна история. Тут нет фамилии Копчука в исследованиях, в исследователях, но Копчук, начальник этих людей, которые сделали это исследование, и он зачем-то отказался вписывать, видимо, свою фамилию туда. Почему? Потому что авторы исследовали болезнь Паркинсона, больных болезнью Паркинсона. И тоже известные. есть ряд исследований, которые показывают, что вот эффект плацебо помогает людям... В случае этого заболевания авторы находят, что, опять же, очень интересное явление и опять в разрезе того же самого всего, что если симптомы оценивает пациент, то по субъективным ощущениям он после плацебо ему стало лучше. Если симптомы оцениваются по реальной шкале его вот эти моторика пациента оценивается, то ничего не происходит. Леводопа работает, плацебо не работает. То есть история опять та же самая, когда речь идет о субъективных ощущениях. Плацебо работает. Когда речь идет об объективно измеряемых параметрах, плацебо не работает. То есть единственное, что плацебо влияет, это не на ваше самочувствие, а на восприятие вашего самочувствия. Хорошо это или плохо. Еще одна тоже очень известная работа. Ее часто трактуют как... Что с ней делали значит, исследователи? Они взяли людей с остеротритом, да? коленки, Значит, и сделали, разделили на две группы. Одним делали настоящую операцию на коленке, принятую, там, общепринятую, общеизвестную операцию. В другой группе они просто разрезали коленку, зашили, типа, ну, чтобы люди думали, что у них была настоящая операция. Через какое-то время они установили, что и тем, и другим полегчало одинаково, а, по отзывам этих людей. Вот. И тут, как говорится, возникают две школы мысли. Правильная школа мысли говорит о том, что в данном, э, выводом из этой работы является то, что вот эта вот операция на коленке, она неэффективна в случае остероатрита. А вторая школа мысли, которая почему-то э, практикуется в разной научно-популярной периодике, говорит о том, что плацебо работает не хуже реальной операции. А, а, про гипертензию... Тоже, значит, про повышенное давление тоже существует достаточно много работ. Вот одна из них, наиболее, скажем так, распространенная и культовая, которая говорит о том, что эффект плацебо способен в долгосрочном даже периоде снижать кровяное давление. Это на самом деле как бы круто. Вот. И тут даже сразу и не поймешь, в чем была проблема. То есть я, когда, значит, это исследование впервые прочитал, я предположил, естественно, что проблема вот в так называемом эффекте гипертензии белого халата. Смысл явления заключается в том, что когда вы приходите к врачу первый раз, вы немножко нервничаете, немножко переживаете, у вас немножко повышенное давление. Когда вы приходите второй-третий раз в ходе того же клинического испытания, уже нервничаете меньше, у вас давление нормализуется на нормальном уровне. За счет этого можно наблюдать не то, что плацебо снижает ваше давление, а то, что просто ваши измеряемые показатели начинают соответствовать реальными. Но это может проявляться в виде вот этого, скажем так, наблюдаемого улучшения состояния. То есть у вас вы изначально не были гипертоником, но просто вот из-за нервов у вас давление было выше среднего, выше положенного. Вот В принципе, оказалось все даже еще круче. Оказалось все еще намного круче, я прям даже расстроился, потому что у меня была такая гипотеза для объяснений. Я нашел такой очень интересный комментарий. Сразу хочу отметить, что это как раз показатель того, как коллаборация Кахрейн строит свои отчеты. Потому что это комментарий как раз от авторов того самого обзора Кахрейновского. Когда они составляли этот обзор, они нашли эту работу. Они ее изучили. И они провели скан литературы. Они обнаружили, что за пять лет до этой работы, который установил, что плацебо работает в сторону снижения давления те же самые авторы публиковали другую работу, в которой установили, что снижение давления не происходит. Они ее посмотрели, как это может быть. Они обнаружили интересную вещь, что в первоначальной работе было 34 человека, а во второй работе, где они обнаружили, было 26 человек. Они предположили, что, возможно, просто это было такое маленькое свинство и жульничество, и что просто 8 человек, которые были неудобные, их просто выбросили из второй публикации. Они написали авторам исследования, те промолчали. Они написали в научный журнал, те промолчали. Они устроили там какую-то бучу, в результате они получили исходные данные для обеих работ, и вуаля. А вторая работа — это первый минус 8 человек. То есть эффект плацебо был получен очень легко и элементарно путем небольшой махинации с цифрами. Потому что, ну, я, естественно, рассказывала о том, что нет каких-то научных исследований, которые бы подтверждали, что гомеопатия более эффективна, чем плацебо. Mm -hmm. Хотя это не означает, что она не работает, потому что плацебо, плацебо очень работает, хорошо работает, да. Да. действует даже на детей, на животных, то есть... а, Это сложная очень история. Когда говорят, что плацебо действует на животных, да, это ну, на самом деле, ну, как они могут делать на животных? Потому что на детей, которые вообще думать не могут и ждать ничего не могут. Вот, например, один пример, как она может действовать не детей. И это тоже это серьезно приводится как объяснение того, что детей можно лечить плацебой. Детям давали... Дети, кашляющие, им значит, делили на три группы. Давали одним сироп от кашля с агавой, так сказать, народная медицина, вторым просто сахарный сироп, плацебо, соответственно, в котором никого нет, и третьим ничего не давали. Вот. Потом давали, значит, отпускали по домам всех, дети маленькие, а мамам давали опросники. Ну, давали, соответственно, либо плацебо, либо сироп, либо ничего не давали, и опросники. Давайте записывайте, как у вас ребенок стал больше кашлять или меньше. Обнаружилось, что, во-первых, сироп агавы и плацебо работают одинаково, что говорит о том, что на самом деле сироп агавы не работает. Это вполне логично. Но что еще делают? какой вывод автора исследования, что они якобы продемонстрировали эффект плацебо, на вот этом вот сиропе для детей Вот, ну как бы логика это очень простая Подождите, то есть у вас мама давая ребенку какое-то лекарство, неважно какое, говорит, что ребенку полегчало. Тут, по-моему, эффект очевиден. Ну да, мама думает, что ребенку полегчало, вот полегчало ли ребенку, ребенка-то вообще кто-нибудь спрашивал, ребенка-то вообще кто-нибудь измерял. И это тоже история про то, что может быть, ребенку полегчало, а может быть, не полегчало. И это очень опасная вещь, на самом деле, когда вы думаете, что вашему ребенку полегчало, а ему на самом деле нет. Потому что ни к чему хорошему, кроме как, кроме как плохому, это на самом деле не ведет, это, это слово. Возвращаемся, на самом деле, к Копчуку, который продемонстрировал, что эффект плацебо возможно вызвать без обмана. И что у него было? Если мы посмотрим его исследование, во-первых, он исследует кондицию, так называемого синдрома раздраженного кишечника. Синдром раздраженного кишечника – это, в принципе, заболевание, которое очень чувствительно симптомы, который очень чувствителен к состоянию человека, к, скажем так, к психологическому состоянию человека. Если у человека снижается психологический стресс, стрессовая нагрузка, то симптомы как правильно улучшается. И, разумеется, ты это знал, когда набирал этих исследований. Он знал, что у людей в клинических испытаниях у них так или иначе, соответственно, стресс снижается, и что людям станет лучше. Но он на этом не ограничился. Он решил... Значит, для пущего эффекта он решил, скажем так, набирал людей к себе в испытанию не просто так, а по объявлению. И это объявление звучало примерно следующим образом, что мы проводим исследование новейшей терапии по влиянию силы мысли на состояние организма. Вот. Честно говоря, если бы я увидел это объявление, болею я, не болею, я прошел бы мимо, потому что, ну, как бы, понятное дело, что силой мысли вы болезнь не можете вылечить. Но, разумеется, наиболее, скажем так, внушительные, мнительные люди, которые практически вот, уверены, что силой мысли можно вылечить какие-то болезни, они как раз записались в это исследование. Таким образом, он обеспечил себе дополнительный контингент наиболее внушаемых людей в своем испытании. Но дальше он выступает совсем нагло. А потому что когда он проводит, значит, рассказывает людям, что им надо делать, он не говорит, что, ребята, вы будете есть плацебо, в этом плацебо ничего нет, и оно не работает. Это было бы правда. Он говорит, ребята, вы будете есть плацебо. Плацебо – это очень могучая штука. После приема плацебо обязательно все выздоравливают. И это практически произойдет то же самое с вами, понимаете? И в результате на субъективном уровне люди после этого исследования предсказуемо говорят о том, что у них улучшились симптомы. Объективно, естественно, никто не измерял. То есть, да, и даже этого эффекта не удалось, на самом деле, достичь без обмана. Ох, эти сказочки! Ох, эти сказочники! Возвращаемся в реальный мир. В реальном мире в нашем с вами реальном мире, в нашем с вами реальном теле происходят определенные биохимические процессы. Ими так или иначе управляет мозг, да? Причем управляет мозг ими абсолютно независимо, на самом деле, от, от наших ощущений, от наших мыслей, от наших желаний. И то, а вот, это вот знаете, вот этот вот шум, вот эти вот случайные нервные импульсы, которые мы называем там, сознанием или силой мысли, они вот на реальные биологические процессы они повлиять, в общем-то, не способны но, безусловно, способен влиять а, контекст а, той обстановки, в которой мы находимся. Контекст вот этой обстановки, безусловно, способен на то, как мы воспринимаем происходящее, но не, не способен изменить реально протекающие процессы. А, все, что надо знать про эффекты плацебо, это то, что это, во-первых, эффекты, это большая группа наблюдаемых в клинических испытаниях эффектов, которые не имеют никакого отношения к выздоровлению. И все вот эти вот истории про то, что, знаете... Когда, когда говорят, что какая-то терапия работает на уровне плацебо, там, гомеопатия работает не лучше плацебо. Там, или акупунктура работает э, не лучше плацебо. С, с, с точки зрения строгой медицины, да, с точки зрения строгой науки, это означает только одно – гомеопатия не работает, акупунктура не работает. Это не означает ничего иного. Когда это трактуется как в виде, а гомеопатия на самом деле работает, потому что эффект плацебо работает, это как минимум ложь, а как максимум, на самом деле, это вот та самая поддержка гомеопатии, которой она, в общем-то, на самом-то деле и не нуждается. Большое вам спасибо за... Добрый день, спасибо большое за лекцию. Я хотел поинтересоваться в теме плацебо-нацебо. Есть еще третий компонент с похожими заявленными механизмами. Это тема ядрогении, гидрогенных заболеваний, которые якобы возникают после того, как им пациентам внушено, что у них есть такое заболевание, либо по ошибке врач его диагностировал ложноположительно. И после этого якобы возникают симптомы настоящего заболевания. Как-нибудь прокомментируйте, пожалуйста. Мне очень сложно прокомментировать на самом деле, потому что я в этой теме не очень владею. Если это речь идет о каких-то там, знаете, симптомах, там, там условно там, связанных так или с болевыми ощущениями, там, с фантомные боли, какие-то или хронические боли, там механизмы на самом деле достаточно описаны, они имеют как раз отношение к тому, как мозг строит вот эту вот картинку восприятия боли. Вот, но более конкретно я, к сожалению, вряд ли прокомментирую. Сергей, спасибо большое за лекцию. Действительно, очень круто, очень наглядно. Хотел, вот вы так слегка коснулись этого эффекта плацебо с животными. И хотелось бы более подробно узнать именно об исследовании эффекта плацебо с животными и исследовался еще эффект нацеба с животными. Спасибо. Те выборочные исследования, которые я видел, там история опять та же самая. То есть там, как правило, все это происходит на уровне того, что хозяин животного заполняет опростик и говорит, что у моего животного стали редкие там, эпилептические припадки. Ну, это, насколько этому можно верить? Вот показаниям хозяина, я считаю, что это. Да, да, да. То есть эффект плацебо в данном случае действует даже не до животное в реальном. Не субъективно на животное, а субъективно на хозяина. Вот. Здравствуйте. Спасибо за срыв покровов. Очень много нового узнал. Достроился немножко. А как насчет эффекта плацебо в психологических проблемах и в психиатрии? Вот два таких момента. Это все на мозг связано. А, тут очень интересный момент, потому что действительно в случае если заболевание носит именно такой субъективный характер восприятия, да, именно чисто там психологически какую-то проблему, то эффект плацебо, естественно, может влиять, как может влиять контекст всего угодно. Но тут вопрос, насколько это вообще эффективно, насколько это обосновано. Потому что если какие-то там психиатрические вмешательства мы можем реально оценивать, их, узнавать их эффективность, то с точки зрения плацебо мы все равно это не можем никак не применять на практике. То есть это может случиться, может не случиться, насколько это вылезет, насколько это вылезет. То есть это все равно в любом случае не имеет какой-то научной основы. И как средства научной ценности. Спасибо за лекцию. У меня такой сдвоенный вопрос. Извините, если будет некорректно формулировка с точки зрения биологии. Во-первых, вы говорили про субъективное ощущение, что были исследования о увеличении эндорфинов. Во-первых, так ли это? Я, может быть, не до конца понял, действительно, есть ли увеличение эндорфинов. И второй вопрос: соответственно, речь идет конкретно об эндорфинах, или все-таки о комплексе там, дофамин или какие-то другие нейромедиаторы? А, со второго начну да комплекс как правило в любом случае это касается комплекса. там задействован дофамину системой, система и там все все все все в куче вот насколько это скажем так это по всей видимости присутствует так или иначе наши ожидания естественно меняют определенный там вот это вот весь фон вот другое дело что это не является определяющим фактором, и это даже не является обязательным фактором. То есть есть люди, у которых действительно там, сильно идет выработка эндорфинов, в отличие от на, на, как бы ожидания выздоровления идет выработка эндорфинов, есть люди, на которых это вообще никак не действует. То есть в любом случае это, э, скажем так, такая вещь, которую невозможно использовать на практике, как минимум, и которая происходит не всегда и не выражена. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Такой немного глупый вопрос с точки зрения повседневного обывателя. Как вы думаете, имеет ли смысл доносить до вот обычных людей идею, что плацебо не работает, что, как правило, вот какого-то эффекта не наблюдается? То есть людям бывает приятно, что их лечат, что им назначают какое-то лекарство при простуде, например, которое, ну, как правило, не лечится. И если они будут знать, что, ну как правило, это действительно не работает, то ну, вот, имеет ли смысл? Я понимаю, да, очень часто просто для многих болезней, там, не знаю, типа, там, грипп того же, да, который все равно или там простуда, да, неважно, как вы ее лечите, у вас она все равно пройдет определенное время. И в данном случае то, что человек чувствует себя как бы лучше в процессе заболевания, это, наверное, хорошо. Вот. Но другое дело, что на самом деле рассказ о том, что эффекты плацебо... Работает, оно тоже может нанести определенную зло, как вот в том числе засилие засили вот этих всяческих плацеботерапий, типа гомеопатии, акупунктуры. Потому что, на мой взгляд, истина должна быть первичней. Да? И то, что если мы под плацебо подразумеваем именно те эффекты, которые происходят в клинической ткани, если мы видим, что они не приводят к реальному выздоровлению, то почему бы об этом не рассказать? Спасибо, Сергей. Вопрос такой. На 36-й минуте вашей презентации вы упомянули, что есть такие заболевания, как заболевания кишечника, я так понимаю, может быть, еще какие-то другие, в которых уровень стресса пациента сказывается на его настоящем материальном самочувствии. А если впитать всю информацию вашей презентации, то складывается впечатление, что плацебо как раз таки это и может поменять восприятие самочувствия. Но может ли оно для вот таких заболеваний, если они существуют, и, может, я чуть неправильно понял, может ли оно для таких заболеваний, в которых уровень стресса пациента влияет на его физическое, материальное состояние, может ли вот таким вот косвенным образом я... плацебо быть полезным? Спасибо. Опять же повторюсь, для вот таких вот э, сложных психосоматических да, условий или субъективных плацебо может быть полезным. Оно может, э, скажем так, вызывать... Улучшение самочувствия пациента. Потому что тут вообще с точки зрения самочувствия достаточно сложно объявить, отделить субъективно от объективного. Да? Если человек чувствует фантомную боль, она для него реальна, она для него не фантомная. Если плацебо против этого помогает, ну, значит окей, оно помогает против боли. Другое дело, что современная медицина она подразумевает того, что для всех этих кондиций есть определенные терапии. Да? Есть способы снижения стресса, лучше и доказательнее, чем работает плацебо. И, даже, и именно даже с этой точки зрения вот плацебо, использование плацебо для лечения оно просто необоснованно. Если просуммировать то, что вы сейчас сказали, да, плацебо может снижать уровень стресса, но это не самое эффективное средство. А, да, да. Спасибо. У меня есть вопрос. Один отток уточнений по поводу исследований с матерями и с хозяевами животных. А Им сообщали что именно получал их, ребенок или их животное? А, нет, вот если мы посмотрим как раз на исследование... А, ой, сори, сори, сори. Нет, матерям не сообщали, а, собственно, что это сироп Агавы или это плацебо, но и... А у вот которые вообще не получали, им так и говорили, да, ваш ребенок ничего не получил. Короче, ничего не показано. Нет, те, которые никто не получали, естественно, если она им не дает ничего, они ничего не получают. То есть она в одних случаях в первой группе дает сироп агавы, она видит, что что-то дает. В другой группе она дает сироп плацебо, она видит, что что-то дает. В третьей группе она ничего не дает. То есть если эффект плацебо есть, то у третьей группы должно быть сильное отличие от тех, которые плацебо получали, правильно? У мамы есть субъективное ощущение, что мой ребенок ему хуже, не, не лучше, потому что он ничего не получал, так? Да, да, да. И об этом говорят, что mm -hmm. в третьей группе, э, по согласно опросникам, мам улучшение самочувствия не происходит. В первых двух группах происходит, то есть mm -hmm. мамы говорят, что вот мои дети стал лучше. Как, под, подразумевать? Я подразумеваю, что это как ответ на непосредственное вмешательство мамы в этот процесс, потому что если мама заботится о ребенком она ожидает, она хочет, она обязательно видит, что его ребенку станет лучше. Yes. Еще второй вопрос. Он назрел в связи с этой лекцией. И вот вчера на вас очень много ссылались. Вот в сумме получается, что вот плацебо, оно может быть вредно, когда мы упускаем время для реального лечения. Оно может быть безразличное, если это что-то типа гриппа. Да? А нет ли исследований или идей каких-то, чтобы использовать плацебо в паллиативной медицине, когда субъективные ощущения как раз на первом месте получаются? А... А эффект не имеет значения. Нет, но ну, опять же, я лично такого не могу сказать. Я могу ожидать, что действительно там, поддержка пациента на уровне, там, вот, не знаю, просто ходить к доктору, это уже поддержка, да, насколько это условно. Нет, это, это достаточно этично было бы попробовать? На мой взгляд, гораздо этичнее было использовать обычную там, психологическую помощь. Вот, вот, в таком уровне. Это было бы гораздо этичнее и научное обоснование. Спасибо. Сергей, здравствуйте, спасибо большое за лекцию. А, такой вопрос у меня созрел. А, касаемо вот, а, эффекта, или как вы правильно говорите, эффектов плацебо, а, есть ли для этого, ну как бы скажем, если я правильно опять-таки понял комплекса а, явлений а, исследования, ну, наверное, проводимые сторонниками того, что это действует, исследования повторяемости и предсказуемости, ну, что обычно применяют к каким-то работающим лекарственным средствам в клинических исследованиях? Спасибо. А... Вот прям так повторяемости и предсказуемости я не видел, но факт тот, что даже для каких-то болевых ощущений, а более это наиболее исследуемый момент вообще во всем этом эффекте плацебо, даже количество, так сказать, людей, отвечающих на этот эффект плацебо, то есть называем плацебо-респондеров, оно колебаться может там, от 0 до 50%. То есть вот, если взять в среднем явление там, изучение на то, что плацебо снижает болевые ощущения, вот. Оно может вообще не снижать, а оно может снижать у группы 50 человек. То есть, как минимум, это... Причем оно, оно может, соответственно, снижать чуть-чуть, оно может снижать сильно. То есть это как минимум очень сильно невоспроизводимые и неповтораемые явления. И очень, очень зависимо от контекста исследования, от дизайна эксперимента и так далее. Использование в медицине в таких условиях. Ни один нормальный медицинский препарат, если бы он показал такие результаты, он бы... то на него бы никто серьезно бы не взглянул бы.